На мероприятии собрались преподаватели Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и других вузов столицы Татарстана. Круглый стол социальные изменения в России за период с 1917 по 2017 год посвящен столетию Великой Октябрьской революции. На нем были разобраны главные вопросы общества за последние сто лет. Никогда не оценивается однозначно ни обществом, ни специалистами. Но, наверное, совсем не лишнее, пусть даже спустя сто лет, в таком кругу обменяться мнениями относительно тех вопросов, которые сто лет уже... Пытают и питают Мероприятие направлено на изучение социальных проблем и поиск пути их решений. Изучение проблем в будущем может помочь не повторять ошибок и вырабатывать дальнейшие пути развития. Хотелось бы, чтобы вот этот обсуждение вашего действительно заложено воды, И мы могли потом использовать его для выработки дальнейшей для политики, как у нас в республике, так и у нас в нашей стране. Потому что я считаю, ученые в Казани, Бузов, в, Узов, в Казани, это очень такой высокий уровень. За время мероприятия были обсуждены вопросы изменения мышления граждан за 100 лет, различия в социальной политике Российской Федерации и СССР и многие другие. Ориентация преподавания идет в сторону повторения. К сожалению, очень часто того, что наработано на Западе, э, игнорируя особенности нашей цивилизации, особенности остальных, цивилизации, остальных шести цивилизаций, которые в мире существуют. Ну и... Э, даже неустранимые противоречия, которые существуют в политологии, сохраняются, повторяются и у нас, хотя нас это касается в первую очередь. Также эксперты обсудили вопрос влияния глобализации на Россию и на общественные процессы внутри государства. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.